Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Дева на март месяц. И вначале я хочу поблагодарить Лену за донаты. От всей души Лена вас благодарю и желаю вам счастья, удачи и процветания. А теперь, дорогие Девы, давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что вас ожидает, какие задачи перед вами стоят, какие энергии вам идут, какие возможности. Итак, первая карта – это карта задач. Карты событий, карта работы, карта отношений. И возьмем одну карту из колоды трансерфинг реальности, которая учит нас менять свою реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, первая карта – карта шут. Задача перед нами стоит – Научиться радоваться жизни, отдыхать, праздновать, да, устраивать праздники. 8 марта да, у всех будет праздник, проведите его хорошо, так, чтобы настроение у вас было целый день хорошее. Может быть, у кого-то будут другие какие-то праздники, у детей, например, дни рождения или какие-то события, которые можно отметить. Витальность, энергия приходит в этом месяце, уверенность в себе, желание что-то изменить. И карта говорит, что будет в этом месяце сделан вами какой-то очень важный выбор. И карта советует сделать его по направлению вот к новому, к чему-то. Карта событий. Восьмерка чаш говорит о том, что мы чем-то не удовлетворены, у нас что-то есть, но нас что-то в этом не устраивает. Мы хотим чего-то другого, и мы отправляемся в этом месте на поиски этого нового. События могут быть рядом с новолунием, полнолунием. Какие-то решения мы можем принимать по уходу из какой-то ситуации, по уходу с работы, по уходу в какое-то новое направление, в новое какое-то занятие, в новые, может быть, кто-то отношения а вторая карта «Дамы чаш» говорит, как раз отвечает задачи месяца, говорит, люби, наслаждайся, учить, получи, учись получать от жизни удовольствие, наслаждение. Единственное, что она советует, учить, учись отстаивать свои границы, любить себя, не давая другим людям заходить за пределы какого-то дозволенного, да, не давай пользоваться собой. Но еще это, конечно, женщина, которая оказывает нам услугу, которая готова нам помочь. Это такой человек, который расположен к нам очень хорошо и в жизни нам в этом месяце очень может помочь, подсказать, услужить где-то, да, что-то в чем-то дать, может быть, дельный совет. Это карта психолога, да, когда мы обращаемся к человеку, у нас выслушивают дают нам вот советы, как себя вести или как выйти из какой-то ситуации или как найти вот этот путь, который мы ищем и третье значение этой карты это конечно результат мы можем получить результат по своим желаниям по своим решениям но про любовь я уже сказала да, что это карта любви, наслаждения и это отвечает задачам нашего месяца третья карта император если мы ищем новый путь, да, если мы учимся наслаждаться, любить, любить себя, отстаивать свои границы, то мы можем достигнуть вот такого состояния. Вот такого положения, когда мы стабильные, когда мы знаем, что завтра все будет хорошо, когда мы уверены в завтрашнем дне, когда у нас есть твердая почва под ногами и основа. Для кого-то это муж или отец, для кого-то это какая-то государственная поддержка, для кого-то это кресло, да, должность в этом месяце, которую вы можете занять, для кого-то просто вы выстроили так свою жизнь, что вы Чувствуйте себя ее хозяином, мыслите стратегически, строите планы на много шагов вперед. Карта говорит о том, что осуществляй свои планы планомерно, четко, шаг за шагом иди вперед, бери на себя ответственность, не бойся вот этой ответственности, не бойся, когда тебе предлагают новые должности или новые какие-то... Условия в жизни, ты справишься с любой ситуацией, у тебя есть на это сила у тебя есть на это поддержка. Это еще, конечно, могут быть государственные органы, в которые мы будем обращаться, и от которых будут зависеть какие-то важные решения. Может быть, будет оформление каких-то документов, бумаг, и все у вас здесь получится очень хорошо, именно в вашу пользу. Работа «Пятерка мечей». Пятерка всегда говорит о каком-то кризисе, да, могут быть здесь, в вашу сторону может быть какая-то критика, или вы будете какого-то критиковать, но по этой карте, как бы карта говорит о том, что вы выбираете не те способы и методы общения, не те способы достижения своих целей. Здесь можно добиться своего, да, и люди уходят, и можно остаться просто одному. Здесь еще важно понимать, в какой позиции вы находитесь. да? Вы вот здесь проиграли или вы вот здесь победили. Вы можете казаться как в той, так и в другой ситуации. Но если вы победили, если вы использовали какие-то нечестные способы, да, несправедливо отнеслись к кому-то, то эта победа едва ли принесет вам удовлетворение, принесет какую-то пользу. Скорее всего, вы о ней потом пожалеете. Но вы можете этого избежать. Уже в начале месяца вы знаете об этом. Поэтому карта советует, что измени либо свои цели, либо способы и методы достижения этих целей. И тогда вот эта карта превратится в карту настоящей победы. Давайте посмотрим по отношениям. Ну, кстати, вот здесь не сказала, что старайтесь в этом месяце не конфликтовать, не ссориться, не ругаться. Это тоже как бы принесет успех. В смысле, это главное, что принесет успех. Смотрите, что интересно. Мечи у нас на работе, мечи у нас дома. Но дома это мечи другого плана. Эти мечи показывают, что мы уезжаем или уходим из какой-то ситуации, которая нам не нравилась. Было что-то, что тревожило нас, что нам не нравилось. Да, вот шестерка она идет после пятерки, когда мы пытались да, добиться каких-то изменений. Может быть, неправильно это делали, нас не устроило, может быть, вот эта победа, но это уже относится к э, семье, к отношениям. И мы сейчас начинаем новый путь, вот, отвечающий задачам нашего месяца. Мы идем во что-то новое, мы не знаем, что там дальше будет. Но мы вот в это новое, в лучшее уже. Сделали какие-то шаги, мы идем, мы движение это начали. И что интересно, эта карта, она как зеленый свет на дороге, она говорит, для тебя сейчас открыты все дороги, ты все можешь, у тебя все получится, иди, решай свои задачи, ищи выход, да, вот со сложной ситуацией, ты его обязательно найдешь. Для кого-то, может быть, это как поездка, путешествие куда-то, для кого-то это как переезд, вы можете сменить место жительства. Для кого-то это новое направление в жизни, да, вы жили определенным образом и в этом месяце поменяете да, свою жизнь. Может быть, вы начинаете здоровый образ жизни, потому что это хорошее, лучшее что-то более хорошее. Может, вы начинаете заниматься своим здоровьем. Может быть, вы решили вопросы детей своих, да, и теперь будете спокойно двигаться по жизни. Что-то позитивное происходит в вашей жизни, в смысле, если у вас было все плохо или какие-то проблемы были, в этом месяце, в марте, вы начинаете дорогу к лучшему, наконец-то, как загорается белый свет какой-то впереди, да, и вы видите его, вы идете к нему. И это улучшение вашей жизни, и оно приведет вас именно к стабильности, к любви, к наслаждению жизнью. И не зря вы начали искать новый этот путь, не зря вы сделали какой-то важный выбор. Давайте посмотрим еще по карте Транссерфинг реальности, что она советует, чтобы изменить свою реальность. Здесь, скорее всего, вот на работе да, нам нужны какие-то изменения. Вам выпадает пятерка души, уникальность души. И карта говорит о том, что вы действительно уникальная очень личность. Просто станьте собой. Но если вы в себя поверите, если вы поймете, насколько вы уникальны. Когда вы признаете сами то, что вы вот такая уникальная личность, индивидуальность, то другие это просто считают и как бы возьмут это за основу, да, когда будут смотреть на вас, будут видеть, да, вы уникальны. Просто они с этим как бы согласятся и все признают это. И карта говорит о том, что вы способны достичь вообще очень выдающихся каких-то успехов. Для этого нужно всего лишь обратиться к своей душе, чего хочет моя душа. И, видимо, вот здесь вы как раз и ищете да, вот ответы на этот вопрос, и вы начинаете вот этот путь. Если вы это поймете, то вы придете к вот таким прекрасным результатам, когда вы занимаете серьезное, стабильное положение, уважаемый человек, когда вы любите и наслаждаетесь жизнью когда вы делаете шаги в хорошее какое-то успешное будущее, и когда меняете свои взгляды и способы общения и достижения цели на работе, и приходите вот к таким результатам. Дорогие дела, прекрасный, шикарный расклад. Я желаю вам удачи в этом поиске. Я желаю вам достичь ваших целей, любви, процветания. Не забывайте подписываться на канал, пишите, как вам откликается расклад. Ставьте лайки, чтобы как можно больше дев увидели эти советы. А я желаю вам еще раз успеха и до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.